Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Сегодня говорим, отвечая на вопрос, куда бы лично я вложил свободные одну три тысячи долларов, если бы они у меня непосредственно были. Смотрите, как всегда, ответ находится в двух плоскостях. То есть, первое, ответ находится в плоскости ожидания в плоскости ожидания человека, который может заработать отложить одну-три тысячи долларов. Соответственно, в большинстве своем ответ человек ищет – купи доллары, купи какие-то конкретные акции, купи золото, купи биткоин, купи, я не знаю, сделай ставку на спорт через какую-то контору, которая прогнозирует эти ставки. Да? То есть ну, человек находится на уровне того, что у него есть какие-то небольшие, маленькие доходы, да, и он хочет их куда-то пристроить. При этом, если говорить о том, будет ли какого-либо рода качественный рост общего дохода, да, то есть, если мы будем даже оценивать, что доходность будет 30%, 100%, я не знаю, 200%, то есть, нужно понимать, что чем выше доходность потенциально, тем выше риск риск потери всей суммы, да, но даже при случае реализации, что там все будет так, как это должно быть, <coughs> все равно вероятность. ну То есть пусть вы заработаете 100%, <coughs> но опять со 100, с 1000 долларов это будет еще 1000 долларов. Вы не сможете 100% зарабатывать постоянно, потому что это может просто подфартить с такой нормой доходности. Потому что даже, чтобы управлять рисками с такой нормой доходности, нужно иметь, нужно иметь мозги. Поэтому, когда мне задают вопрос, что у меня есть небольшая сумма, куда бы что, что с ней сделать, да, куда непосредственно ее можно было бы вложить. А вообще, в принципе, если отвечать на вопрос, зачем нужны деньги, да, то есть, вот я там у Тони Робинса учился, и есть такая концепция, да, что человек с помощью денег удовлетворяет шесть базовых потребностей. Потребность безопасности, вкусе и жизни постоянно удивляться собственной значимости, любви, развитии и отдавании. Да. Соответственно, если следовать этой концепции и посмотреть на людей, как происходит обычное развитие, то есть, человек, который вышел на уровень, то есть, у него образовалась некая сумма, которую он хочет приумножить. Да? То есть, скорее всего, базовые потребности в безопасности у него удовлетворены, так как это является базовые потребности. И пока они не удовлетворены, все деньги идут на закрытие этих потребностей. То есть, если что-то осталось, значит, эти потребности делаем предположение, что они закрыты. И человек вышел на второй уровень потребностей, связанных с тем, что он оказывает себе во вкусе жизни сегодня, чтобы завтра, может быть, больше путешествовать, да, поехать в более далекую страну, в более солидную экспедицию. Или, может быть, опять-таки, он уже это может себе позволить удовлетворить, у него в этом потребности во, во вкусе жизни, в удивлении, не столь высокие, и ему важен вопрос значимости. Да? То есть, он хочет какую-то крутую тачку, он хочет пользоваться крутыми телефонами, то есть, так называемые понты. Да? То есть, вот понты, они находятся в области значимости, да? то есть, удовлетворения потребностей человека в значимости. А После этого, соответственно, идет любовь. Да? То есть вот классический путь, по которому идут, наверное, 90-95% людей, они идут именно по этому пути. Да? То есть они начинают с базовых потребностей, потом они хотят что-то для себя, некие развлекухи, да, удивления. А после того, когда эти потребности периодически удовлетворяются, они выходят на вопрос о значимости. Начинаются понты, начинаются крутые телефоны, крутые машины, крутые квартиры. Потом любовь. И уже не все доходят до удовлетворения следующих двух потребностей. Кто-то на этом зависает. И для них просто это становится там, неким жизненным кредом. Да, просто быть там круче, чем остальные. Круче, чем остальные, вот, ну, в подтверждении собственной значимости. А, немногие идут дальше. И здесь уже удовлетворение в постоянном развитии. Да, то есть это очень хорошо, кстати, проявляется. В топ-менеджменте, да, когда вы уже занимаете высокооплачиваемую позицию, когда у вас доходы такие, что у вас удовлетворены базовые потребности, работодатель вам снимает квартиру, оплачивает там, я не знаю, фитнес-центр, медицинские страховки всей семье, компенсация стоимости обучения детям по контракту, предоставляет автомобиль с личным водителем. И то есть, здесь вот эти вот менеджеры, да, они каким образом, то есть, что их мотивирует двигаться, да, или самостоятельности, прямое подчинение собственнику, или очень крутой объект, проект в управлении, это подтверждение собственной значимости, или развитие, да, то есть, сильный, серьезный проект, помимо удовлетворения и значимости, развивает человека. И здесь получается их хандить очень сложно, потому что понимают собственники, что их нужно уже мотивировать на другом уровне осознанности вызовами, вызовами через развитие. И уже последний уровень да, последний уровень финансовых потребностей – это отдавание. Да? То есть, когда вы зарабатываете столько денег, ну, миллиарды, да, что вы понимаете, что даже если вы будете тратить там себе ни в чем не отказывая и каждый день летая на своем личном самолете, то вам все равно этих денег хватит на 150-200 лет и вашим детям еще и внукам их останется. И здесь возникает вопрос – вопрос отдавания. Да? То есть, все люди, которые зарабатывают очень большие деньги, ну, посмотрите, да, вы все, все равно найдете, что они находятся где-то около, рядом благотворительности. Или у них собственные фонды, или они активно поддерживают какие-то организации благотворительные. То есть, они очень много отдают, они вносят вклад, они создают бизнесы, которые создают ценности для большого количества людей. И именно на этом они и делают большие деньги, да? То есть, большие деньги делаются на вкладе, на вкладе больших людей. Самое интересное, что это у меня в жизни, да, у моих знакомых, друзей, с кем я делюсь этими практиками. У них очень кардинально меняется жизнь, когда они перестают идти. То есть, действительно, если у них уровень осознанности достигает таких порядков, что они не идут с удовлетворением базовых потребностей, как я это рассказал. Еще раз. Безопасность, удивление, вкус жизни, собственная значимость, любовь, развитие, отдавание, а начинают идти наоборот, может быть, с некими стимулирующими мерами с моей стороны. То есть, они сначала начинают отдавать. Как, даже имея доход очень маленький, даже не удовлетворяя базовые потребности, как только они начинают отдавать, у них почему-то непонятным образом начинают деньги приходить гораздо проще и легко. А, и после того, когда деньги начинают приходить проще и легко из-за того, что они начинают отдавать, то они эти деньги опять-таки начинают в приоритете вкладывать не в удовлетворение базовых потребностей и вкуса жизни, а начинают вкладывать в мозги, потому что если вы деньги начинаете вкладывать в мозги, мозги начинают учиться создавать еще больше денег, да? И здесь получается, что мозги могут зарабатывать, как Уоррен Баффет говорит, да, как Киосаки говорит, когда-то 500 долларов потраченные на курс, как инвестировать в недвижимость Роберту Киосаки кардинальным образом изменил его жизнь. Почему? Потому что он положил в мозги, и в дальнейшем он знал механизм, который позволяет ему ежемесячно искать интересные сделки, да? И поэтому Возвращаясь к вопросу начала данного видео, да, если бы у меня было от 1 до 3 тысяч долларов, куда бы я вложил. Ребят, следите за видео, да, я даю периодические рекомендации там, по валюте, по конкретным акциям, просто подписывайтесь на канал и будете получать новые обновления, когда будет какая-то интересная идея, которую я буду транслировать в массы. Но если вы хотите принципиально иного роста, да, вот эти 8 минут, которые вам пришлось сейчас меня выслушивать, я постарался вам обосновать. Попробуйте немножко. В качестве эксперимента да, на следующие 6-12 месяцев изменить свою жизнь и смотреть на удовлетворение своих потребностей не по классическому пути, по которому идет 90-95 процентов толпы, а идти немного по другому пути через отдавание развития собственного мозга. Если у вас денежные средства пока небольшие. Да, ну то есть зарплата, не знаю, там 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, или пенсия такая, да, или родители помогают, и вы студент. Попробуйте вот 10% с этой суммы, но не потратить на себя, не удовлетворить ключевых 3 потребности в безопасности, вкусе жизни и значимости, да, а попробуйте отдать их. Попробуйте отдать их. Там, есть функционал через Esemendeus, да, есть фонд, не знаю, подари жизнь, фонд помощи хосписам вера, <фон> фонд Хабенского. Да, то есть отдайте туда 10% всех денег, которые вы получили. Делайте это регулярно, периодически. Если вы вдруг заметите, что денег начинает приходить больше. Или вы начинаете покупать какие-то вещи, которые хотели раньше купить, но вы их покупаете со значительной скидкой, там чуть ли не в два раза дешевле, это точно так же работает, да, то есть это дает плюс вам денег в карман. Опять же, не тратьте эти деньги на, на удовлетворение четырех базовых потребностей. Потратьте эти деньги, те которые начнут вам переходить через отдавание, потратьте их на развитие собственного мозга. Да? Купите не обязательно тренинги какие-то, да, то есть, купите классную продвигающую литературу. А, в продажах, а, в управлении личных финансов, да, то есть, на первых порах просто начните читать про это. Исследуйте это на протяжении одного года хотя бы, ну, полугода, да, то есть, 10% с получаемого дохода. Вы отдаете на благотворительность, деньги, которых начинают приходить больше, вы не начинаете тратить больше, увеличивая свои траты, а вы вкладываете в собственный мозг. Да? И посмотрите, как через полгода, 12 месяцев кардинальным образом изменится ваша жизнь. Поэтому, действительно, если бы я давал совет своему родному человеку, да, который хочет достичь успеха, и он бы меня спросил, Максим, куда вложить там, от одного до трех тысяч долларов, я бы рассказал ему однозначно эту же историю, и я ему бы дал точно такие же советы, как я дал вам сейчас если вам это понравилось если отзывается если действительно внутри есть какая-то легкость и улыбка пожалуйста не тормозите внедряйте делайте если какая-то тяжести вы ждали чего-то большего просто подписывайтесь на канал если вы знаете хотите знать какие конкретные инструменты покупать периодически такие видео на канале появляются делитесь этим видео со своими друзьями знакомыми у меня на этом все увидимся в следующем видео на связи был Максим Петров, до свидания вам и удачи.